А что такого? Ну, мудак! Зато веселый и чудак. Ничего, что чуточку дебил. Мое он сердце покорил. Ну да, жена я мудака. Он чуть повернутый слегка. Его люблю я не за то. За что? Ох, знал бы кто. Конечно, мне с ним нелегко. Ну не дал бог мозгов ему, сама не знаю почему Зато ветвистые рога, ему бы в поле, на луга Побегать, поиграть с друзьями, такими же, как он, козлами А он со мною день за днем, мы очень дружно с ним живем Не скрою, бываю часто я строга Уж судьба супруги мудака.